так Audi q7 буду вытаскивать трапецию стеклоочистителей говорю сразу видео уже есть на туареге как это делается на audi немножко по-другому в общем для компании пусть будет коль попал суть какая из-за чего ее вы вытаскивать из-за того чтобы обмазать блок герметиком чтобы он не навернулся со временем и плюс Соскочила тяга. Методов ремонта по этой части несколько. Можно подпереть пластиной, просверлить дырку. Можно вставить от десятки сюда паранитовые вставки и т.д. и т.п. Ну ладно. Значит, Снимаем эту штуку. Видео по снятию стеклоочистителей уже есть ищите в подборке снимаем стеклоочтители снимаем эту ерунду и дальше покажу. так берем торс т30. Раз, вот у два, откручиваем и вот этот, вот этот, где еще, вот этот подлец. Не знаю, родная не родная? Не родная. Не родная, значит не родная. Так, вот эту ерунду надо заменить. Так, теперь его немножко, немножко. Там еще надо вон снять разъемчик. А мы его не вывернем, потому что так снимать и видео и разъем мне неудобно. Так что покажу уже на снятом. На этот грибок нажимаете и вот это нажимаете так. и вот таким вот макаром значит что мы имеем мы имеем то что вот тут уже стоит от десятки защелки а тут она родная имела свойство тоже от десятки от десятки убежать вот. в интернете, ребята, сверляют дырочку и подставляют сюда пластинку. Чтобы с этого шара тяга не выпадала. Народный способ. Не мое изобретение, а подсмотренное. То есть вариантов масса. У меня этих трапеций валяются три штуки. Я сейчас просто где-то чего-то примутрю Далее совет. обязательно Обойдите это дело герметика. Потому что нередкий случай, когда сюда попадает вода и платье управления приходит капсдец. П.У. она стоит порядка 6 рублей. Не особо дорого, но и неприятно. Если вы сюда полезли, можно вскрыть, почистить спиртом и посадить нормально на герметик. Также обслужить, смазать все вот эти суставчики. это все медной смазочкой обмазать. То есть дело творчество Так. Фишка у нас на 4, приходит 3 провода. Плюс-минус управление на Туареге. Фишка на 10, приходит 5 провода. Примерно такая штука. находится. Разжимаете стопорное пенцо, чтобы смазать, вытащить вот такой шоу, реаленький протираете смазываете чистым и сборка в обратном порядке сборка в обратном порядке всем спасибо